Такие вот ступени Большие И дверь Двери такие Давайте Поднимемся Не спеша И попробуем Попасть во внутрь Если открыто Можете наблюдать вот эти вот отверстия Я все гадаю, гадаю, что это такое Смотрите Какой красавец Друзья, вот такие вот двери здесь Ворота вернее Посмотрите, какие Мощные Хочу миллион подписчиков на ютубе Вот снимаю интересные, красивые места Вот А приблизительно, сколько вы сказали Такое вообще стоит? Около, Около двух миллионов Это да, валит. Друзья, идет служба да. в храме. В жизнь российского народа тоже. А что это за камень? Не подскажете, что-то значит он, да? Что-то значит камень этот, или просто лежит? По нему Дорожка такая вся цветами усыпана, тротуар. Здесь тоже цветы. и я совершенно случайно узнал про это место. Это, наверное, вход в монастырь сам, в мужской, я так думаю. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Друзья, здесь святой источник. Да, я так понимаю, здесь ключевая вода. Я уже снимал. В этом ролике есть, как мы ее с Антоном пьем. украник поворачиваем, выливаем и... Пробуем. Можете наблюдать вот эти вот отверстия. Я все гадаю-гадаю, что такое на башне. Но я думаю, здесь были пушки, обороняли эту крепость, этот монастырь. От нашествия, может быть, татаро-монгол, а может быть, каких-то еще войск вражеских. Видите, да, как прям крепость такая военная выполнена. Постройка, Наверное, здесь какие-то военные действия происходили исторические и оборонялись от нежеланных гостей таким образом или выливали кипящую смолу, так это тоже, если кто из вас историю хорошо знает обливали врага, когда тот пытался на Бардаш идти через... Стены перелазить, обливали, или которые внизу войска, обливали кипящей смолой. Человек э, сваривался, просто он варился, получал несовместимые жизнью ожоги. Поэтому давайте, наверное, думать о хорошем, что это просто какие-то вентиляционные отверстия, но надо все-таки в истории покопаться и почитать про этот монастырь, посмотреть. Более подробную информацию друзья друзья вот такой вот здесь мотоцикл а возле монастыря мужского стоит смотрите какой красавец смотрите какой какой зверь Это моя мечта. Когда-нибудь я стану известным на ютубе, друзья. Наберу миллион подписчиков и э, с вашей помощью куплю, куплю себе такой же, такого же железного коня, друзья. Э, на мой взгляд, это не просто машина из металла, из кусков металла. Это железный конь. Э, верный друг. По жизни спутник на дороге такой вот друзья возьму себе такого же коня 220 километров в час видите да на спидометре возьму себе друзья такого же коня это все конечно мечты но когда-нибудь все-таки я надеюсь у меня будет на, с вашей помощью миллион подписчиков и я смогу себе позволить такого вот друга в свою конюшню в свой гараж друзья поэтому буду признателен если вы подпишитесь на мой канал поставите жирный лайк пусть даже авансом и посоветуете мой канал своим друзьям и также нажмете на колокольчик чтобы получать от меня новые новости о роликах о моих новых видеороликах друзья друзья вот такие вот двери здесь ворота верни посмотрите какие мощные как при царе наверно были чтобы вражество не могло войти такие вот друзья ворота Массивные. Тяжеленные. Одному человеку их тяжело открывать. И закрывать. Тут надо вдвоем как минимум. И вот, друзья. Ворота. Двери, вернее. Да нет, хотя, в принципе, если постараться, можно и одному. Если приложить усилия. Друзья парочка так вот друзья это уже выход вот с той стороны где белый внедорожник а здесь мы снимаем на территории монастыря мужского друзья монастыря Вон, друзья идет владелец этого коня железного с шлемом в руках сказка когда-нибудь я буду также идти Кадры. А пока что... Извините, это ваш мотоцикл, да? А дорогой вообще? Я просто для Ютуба снимаю. Дорогой, да? А сколько приблизительно такой зверь стоит вообще? Зависит Это просто моя мечта? Вот, я хочу миллион подписчиков на ютубе, вот снимаю интересные красивые места, вот, а приблизительно, сколько вы сказали такое вообще Около стоит? Около двух миллионов, Около двух миллионов. А это? Да, два литра. Два литра? Литр. Да, конечно, но это только в сезон, да, наверное, а? летом, только летом, наверное, в сезон, ну, да, на нем? зимой не не всегда всегда, не держишь, у него ты, низкий ты, ты? центр тяжести, он легко рулится да. Я вот всегда, когда вижу, меня прямо страшно. Да. Нет, ну привыкаешь. <смех> ко всему привычка нужна да. Ну спасибо, спасибо за вам. За <смех> <смех> вот. <смех> Может когда-нибудь у меня будет миллион подписчиков, смогу себе такой же позволить. <смех> да, они а, приносят деньги, что ли, подписчики? Ну как Присмотрим. деньги? реклама, да? ну как бы я не из-за этого, я для удовольствия снимаю, просто ролики вы размещаете? да, ну, я путешествую по России, начинал я по вахтам ездил, а, ну в принципе я и сейчас по вахтам мотаюсь, ну и плюс снимаю, вот меня заносит глубинке нашей большой России, и я вот снимаю такие места для людей, люди пишут благодарность, спасибо то, что сами предположим не знали даже о таких местах вот так вот появляются подписчики просмотры а потом спасибо вам вам тоже до свидания спасибо друзья вот такая вот красота Такая вот друзья как же правильно сказать -то? картина нанесенная икона но не преска это точно тут окна а здесь видимо место окна но очень так интересно интересное исполнение как пахнет цветами прям этот запах друзья пахнет очень сильно цветами прям бьет в ноздри этот запах Ах, цветов, которые цветут но уже вот они заканчивают наверное уже какие-то подсохли погода жаркая стоит но прям такой сильный если кто из вас у кого нет аллергии на запах цветущих растений то я думаю на запах цветения он водопадик то я думаю вам здесь понравится друзья камень друзья вот такой вот здесь камень есть но никакой на нем надписи не вижу никакой гравировки а то а что это за камень не подскажете что-то значит он да ну, что-то значит камень этот или просто лежит нему кулаком. Вот так вот. И а искусственный да друзья декоративный камень Видите, мне сказали постучать кулаком, я постучал, а он как переспелый арбуз, послушайте, пустой внутри, друзья, вот так вот бывает, как говорится, так и люди, внешность обманчива, снаружи красивый человек, а внутри пустой, так же и здесь с этим камнем получилось, снаружи он Могучий, великий, а внутри Пустота, друзья Давайте возьмем мой пакет и пойдем дальше Делать Пьемку Проводить, вернее Друзья, здесь святой источник Я так понимаю, здесь ключевая вода Я уже снимал В этом ролике есть, как мы ее с Антоном пьем Такая вот так сказать -то, такое вернее строение даже не знаю как сказать как это назвать наверное даже не веранда а не знаю что из камня кирпича я думаю такой вот крест наверху друзья здесь можно попить воды она бьет из источника святой источник пойдемте поближе посмотрим, попробуем этой а, живой воды надеюсь не мертвой она живая друзья, вот такие вот здесь ступеньки наверх такой вот а, Такая как раковина, но это крест. А здесь, я так понимаю, источник. Бьет источник. Крюкраник. Поворачиваем. наливаем И пробуем. <музыка> ну, друзья, вода очень вкусная живая сложно это объяснить даже минеральная наверное не такая вкусная это надо пробовать действительно много чего мы с вами в обычной жизни в обычной квартире просто не можем увидеть потрогать пощупать и осознать что настравят а здесь действительно вода вот две, две кружки кстати вода живая и очень вкусная Друзья, я думаю, вы слышите пение. Я так понимаю, вот это вот, вот это вот храм, оттуда доносится ангельское божественное пение, мужское пение, очень красивые голоса, друзья. Я думаю, можно зайти и послушать. дойти поближе и послушать. Вот, друзья, территория. Это колодец, я так понимаю. Вот это вот, друзья, колодец. Здесь, наверное, тоже вода. Источник. Святой источник. Детишки бегают. Если вы заметили, очень много детишек. При обычном намоленном месте. Очень много играет, гуляет. Детишек, друзья. Друзья, вот такой вот вид открывается. Здесь клумбы с цветами. Такой вот тротуар. И такая вот дорожка там колокол пойдемте пройдем колоколу пройдемте если быть более точным и правильным так здесь такой вот колокол такая вот башня колокольня и Заковка. Это чугун или сталь, какая -то, ну, очень толстый слой металла, стали, я не знаю, что это такое чугуна. Реально, когда по нему стучишь, бронза может быть, стучишь, прям чувствуешь то, что даже если его трогаешь, он какой-то вот, как заряженный, то есть немного вот как знаете, статическое электричество, когда снимаешь, например, с кофту такое ощущение по пальцам проходит. Сильное место очень, друзья. Очень сильное место. Прикасаешься, чувствуешь, пронизывают до костей. вот этой энергетикой, которая здесь впитана веками уже, друзья. Какой тяжелый, да, тяжелый, как, в принципе, и жизнь российского народа тоже тяжелая. Друзья, вот такой вот открывается вид, шикарный вид дорожка такая вся цветами усыпана тротуар здесь тоже цветы везде друзья все в цветах красотень и вот это высокая высокая колокольня так друзья здесь сильное место повторюсь и как будто ты выпадаешь из времени. Друзья, вот такой вот монастырь. Совсем небольшой, как мне пояснили. Вот эта вся территория. <звы> вот колокола. Что-то не хотят они сегодня, друзья, для нас с вами играть. Но мы здесь не последний день. Мы с вами придем сюда еще снимать вот такие вот ступеньки такая вот дорожка и сюда какие цветы клумба еще одна клумба, друзья. Все тут в зелени. Нам с вами посчастливилось, вернее, мне для вас поснимать летом. Я совершенно случайно узнал про это место. Это, наверное, вход в монастырь сам, в мужской, я так думаю. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Думаю, приеду сюда на днях и поснимаю для вас более подробно, пообщаюсь с людьми, которые здесь работают. И мы с вами более подробно узнаем хотя бы какую-то информацию, что здесь и как. Говорят, здесь животные даже есть с уголка Дурова, тот же козлик, волки. Это уже здесь зоопарк при монастыре дикобразы перблюд даже есть, друзья поэтому думаю мы с вами в следующий раз обязательно посмотрим и насладимся не только монастырем, но и животными, которые здесь содержатся, друзья какая вот красота друзья, идет служба в храме храм преподобного Мефодия Пешнорского 19 век, если я не ошибаюсь Сынным твоим опором Они у нас тоже повелицы милости твоей Боль в течение и понимут Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. такие вот ступени большие и дверь двери такие давайте поднимемся не спеша и попробуем попасть внутрь, если открыто last thing we didn't. На будке, где цвет сиреневый Их унес твой ветер нетерпения Кедрою рукой не спошли терпеть.